Расскажем вам о гриле саламандр хуракан который предназначен для обжаривания стейков и сосисок приготовления полуфабрикатов а также для поддержания готовых блюд в разогретом состоянии он станет незаменимым помощником на японской кухне гриль оснащен регулятором мощности до 300 градусов и индикатором нагрева также имеется легкосъемный потом для масла Нагревательный элемент расположен в верхней части гриля. Он обеспечивает равномерный прогрев готовой продукции и исключает ее подгорание. А блюда получаются аппетитными и очень вкусными. Гриль комплектуется одной полкой-решеткой с прорезиненными ручками. Направляющие позволяют регулировать ее по высоте в четырех положениях.